доверять или не доверять мужчинам. Здравствуйте, мои дорогие девушки. Меня зовут Елена Алексеева, и я эксперт в теме отношений мужчины и женщины. Давайте разбираться. Это непростая тема, и здесь нужно очень все хорошо обдумать, очень все хорошо взвесить. Помним, что Вселенная стремится к балансу, да? поэтому нам нужно... Очень хорошо создать баланс в этой теме. Если нет доверия к мужчине, мужчина ни к чему не стремится. Не, с, не хочет делать поступки, не хочет э, делать какие-то шаги для своей женщины, не хочет дарить подарки, не хочет инвестировать. То есть для мужчин очень важно, чтобы женщина доверяла. Для женщин это немножко другая история. Если мы доверяем на 100%, то мы попадаем в ловушку, в ловушку, из которой достаточно трудно выходить. Я расскажу такой пример. В моей жизни мне было 19 лет. Я работала на офсетной фабрике, и э, я была в это время беременная. Легкий труд, и нас там несколько девушек таких на легком труде сидели, делали какие-то легкие процессы. И э, к нам поступила на работу новенькая женщина, которая там... 40 плюс, может быть, 50 плюс, сейчас не знаю точно, сколько ей было лет. Ну, она для нас, для таких маленьких, была достаточно умудренная опытом. И она спрашивала: девочки, а как вы вот всю зарплату мужьям отдаете? Мы им, да, всю зарплату мужьям отдаем. А что? Она говорит: а зря вы вот заведите счет в банке, и каждый месяц там какую-то сумму в аванс получаете и идете в банк, относите. А потом у вас в рапортичке уже написана там меньшая сумма, вы мужу ее показываете, ну вот совсем мало получила денег. А у вас там что-то накапливается на белый день, ну не надо на черный, ну мало ли там машинка стиральная сломалась, а вы пошли сняли оттуда, а мужу сказали, что там бабушка дала взаймы, и надо там, да, там через три месяца отдать, она там зубы идет чинить, ей на зубы нужны будут деньги, и нужно вовремя отдать. Муж уже будет стараться, какой-то колым уже возьмет, не откажется, пойдет деньги в дом принесет, там еще что-то. Где-то на такси не тратит, где-то еще что-то. Будет знать, что нужно вот отдавать за машинку стирать. А бывает, что такая ситуация, что действительно слова с машинка стиральная, а занять не у кого. Да? То есть, и тогда это будет палочка-вручалочка для вас. Какие-то такие ситуации бывают в жизни, то есть это абсолютно логично. Но я тогда в 19 лет это не услышала. Я говорила, я, сам, я всю себя отдала мужу, и как я буду от него какие-то там деньги э, хомячить, да, или... Э, я не, не услышала это. То есть спустя годы много раз я вспоминала эту женщину, желала ей здоровья, потому что... Э, в жизни мне показалось, что это просто вселенная через эту женщину мне давала хороший совет, который я не, не была в тот момент готова услышать. Многие сейчас, кто услышит, будут внутренний протест, такой же, как у меня. Это абсолютно нормально. Но потом, когда анализируешь или когда попадаешь уже в другие следующие ситуации, которые показывают, что «эх, зря не послушала». То есть когда мой муж э, уходил к другой женщине, да, или я его отпускала к другой женщине, то есть в тот момент я уже... Я помнила эту женщину и думаю, да, если бы у меня к этому времени за 4,5 года накопилась на счету какая-то сумма, я бы чувствовала себя спокойно. А так он уходил, оставляя меня с ребенком без всяких средств к существованию. Не было абсолютно никаких накоплений. И мой муж последние годы просто не работал. Он говорил, а зачем нам вдвоем работать, если э, твоих денег на все хватает? Ну, хватало на все с его точки зрения. Мы жили в, сем... в квартире моих родителей. Нам не нужно было кварт, квартплату платить, только свет, вода. И э, на еду нам тоже хватало. То есть ему казалось, вот это э, тот уровень, который называется, на все хватает. Но в моем понимании это, конечно, было уже в тот момент по-другому. То есть мне хотелось свое жилье, э, машину, дачу. Э, это ну, нормальное, наверное, не что-то роскошное хотела. Это было нормальное женское желание, имея ребенка, хотеть свое жилье. Но с мужем мне не так и не удалось договориться. Он э, в 90-е годы, э, посчитав, что одной зарплаты нам хватит, он просто сидел, смотрел дома э, телевизор. А тогда уже пошли эти видеоплееры, э, кассеты, которые можно было взять в супермаркетах на прокат с фильмами. И он сидел дома, смотрел фильмы, и на ночь уходил к другой женщине. Ему казалось, вот это нормальная жизнь, вот это то, что мечта всей, всей жизни. Я, уставшая, приходила еще, должна была делать домашние дела. И он это строго контролировал, чтобы я еще там стирку, чтобы ему носков хватило, еще что-то. И я думаю, что таких ситуаций я не единственная. Сегодня ко мне приходят очень много на диагностику женщин с подобными историями. Очень много. Мне тогда было 19 и в 23, когда я развелась, когда я уже все... Накосячила полностью, наделала ошибок полностью. Я доверяла своему мужу полностью. То есть я считала, что это правильно. И вот сейчас из моего опыта я понимаю, что вот та женщина была права. То есть всегда нужно иметь запасной парашют. Пусть это не будет другой мужчина, это будет счет в вашем банке, на котором лежит какая-то сумма, которая, наверное, меня бы успокаивала в момент развода. Да? То есть мне казалось бы, что да, я, по крайней мере, накопила какие-то деньги, у меня там на полгода есть, если я даже буду там плакать или в депрессии после развода. и я, У меня есть какая-то сумма, я могу оплачивать там свет, воду, еду, ребенку, одежду, еще что-то какие-то необходимые расходы, но этой суммы не было, да? то есть было доверие на 100%, поэтому не было этой суммы. И вот что я могу сказать из своего опыта, да, сейчас? Насколько должно быть доверие? На 80% доверие, на 20% контроль и проверяй, да, доверяй, но проверяй. Я думаю, что вот это стабильное 80 на 20, но демонстрировать мужчине нужно 100% доверие. Смотрите, в каких моментах. Мой сегодняшний муж, когда мы приезжаем в какой-то город, он паркует машину, потом меня всегда спрашивает, ты найдешь машину без меня? Я говорю, нет, у меня же есть муж для этого. Хотя я водитель э, с большим стажем, и, конечно же, если я включаю логическое мышление, мужское мышление, то я спокойно найду машину. Но я знаю, что ему приятно это услышать. И я это делаю, как, знаете, есть три лжи, которые приведут в рай, да? То есть, если твоя ложь э, укрепит твою семью, спасет твой город от нападения, твою страну от военных действий, то эта ложь приведет в рай. То есть эта ложь возможно. Да? Также есть три э, правды, которые могут привести в ад. Если от твоей правды разрушится твоя семья или э, твой э, город, твой, твоя страна, то понимайте сами. Да? Что здесь выбрать? И, конечно же, я выбираю эту женскую хитрость, которая все равно приведет меня в рай. Да? Для того, чтобы мужчине было приятно, комфортно, я ему говорю, что я ему доверяю ком, ком, как полностью. Да? Пленаменты, полностью. как в испанском языке. И он э, очень радуется, и он каждый раз поднимает этот вопрос, чтобы снова и снова услышать, что я ему э, полностью доверяю. Но я знаю этот момент, и э, вот это мое полностью доверие, оно все-таки идет 80 на 20. Я понимаю, что у меня должен быть запасной парашют, запасной счет, да, чтобы я не зависела от него на все 100%, чтобы я была самостоятельной женщиной, чтобы я могла э, диктовать мои правила, командовать, да, не поддаваться манипуляции. И это позволяет именно вот это, доверяй, проверяй. Еще мне нравится, как сказал Ришелье, говорит, нужно думать, что все люди хорошие, но жить нужно с ними, как с плохими. Вот с мужчинами именно так. То есть мы говорим и всеми поступками показываем, что мы ему доверяем на 100%, но внутри нас должны быть какие-то проценты, которые позволяют нам все-таки быть независимой, не поддаваться манипуляции. Да? Когда мужчина обычно говорит там... «Я никому ничего не должен», встает и уходит. Да? Женщина в такой момент получает реальную боль, внутреннюю боль. И если у нее нет такого счета, который позволит ей прожить какое-то время и уже обдумать, как дальше действовать ей в жизни, когда она полностью зависит, особенно финансово на 100% зависит, вот он должен прийти оплатить жилье, он должен купить еду, да, там, он, у него надо попросить, там, я не знаю, 50 евро на какие-то свои мелочи, там, я не знаю, на шопинг, на какие-то радости, посидеть где-то с подружками, попить чаю, у него нужно попросить денег, да, женщине, то это все неправильно, да, неправильно. Должен быть обязательно счет, которым или где-то в хорошем месте должны лежать деньги, которые на полгода, на год могут обеспечить э, безбедное существование, да, без э, неголодное существование, во всяком случае. Это нужно понимать. Очень, очень важно, чтобы женщина вот это могла разделить, да, то есть почувствовать вот этот баланс. То есть как только ты полностью ему отдала себя, ты попала в ловушку. Просто в ловушку, да, то есть уровень хомячка или котенка, да, вот в моем доме котята, у них есть еда, вода, у них есть где спать, у них есть крыша над головой, на них не капает дождик. Вот это уровень такой вот, да, но для женщины, женщина это другой уровень, другая ответственность, женщина достойна большего. Задумайтесь сегодня над своим вот этим самооценкой, самоценностью женщины. Потому что мужчина к вам относится ровно столько, насколько вы к себе относитесь. Ни копейки больше не даст никто, только ваша ценность. То есть, если вы думаете, что вы достойны только э, питания и оплаченного э, съемного жилья, то мужчина именно это отразит. Если вы понимаете, что вы достойны еще поездки, шубы, машины, квартиру, которую он вам купит, которая будет ваша, не знаю, там, да, земля, которая будет ваша, это тоже отразится мужчине. Мужчина будет стараться достичь того уровня, чтобы позволить себе приобрести для своей женщины и исполнить ее желание. Это очень важно понимать. Поэтому доверие должно быть ровно таким, чтобы не попасть в ловушку. В ловушку вот этих эмоций. Да, когда мы думаем не головой, а только своими эмоциями, которые эмоции нами управляют, и мы думаем, что любовь она должна быть вот такая без финансов, да? Но где здесь любовь? Любовь женщины, да, она отдает всю себя, всю свою энергию, жизненную энергию, она отдает свой труд, она готовит вкусную еду, полы моет, еще что-то делает для своего мужчины. А что он тогда делает в обратку? Только секс? Тогда это ради секса, да? ради секса женщина готова всю себя отдать, но это несправедливо, то есть нет обратной любви, да, а должен быть баланс, все в мире стремится к балансу, это как футбол, в одни ворота гол забивают, а в другой не забивают, да, то есть баланса нет. Точно так же в отношениях, и именно женщина должна контролировать вот этот баланс, то есть если она что-то дала мужчине, да, какие-то закрыла его потребности, какие-то моменты, то... Сразу же нужно брать, да, то есть начинать хотеть э, вслух, озвучивать свои желания, еще что-то. Да? То есть здесь баланс э, никто кроме вас не может проконтролировать. Никто. Поэтому вы и женщины. И баланс в доверии тоже должен быть именно балансом. То есть никак не отдавайте себя всю туда. Да? Мужчины иногда бросают даже собственных детей. А что говорить о женщине? которая всегда все равно не его семья, да, иногда, да, в некоторых ситуациях. Иногда жена, но это не его кровь, не часть его, да, то есть здесь гораздо легче расстаться с женщиной, чем со своими детьми. А если с детей бросают, то о чем говорить тогда, да? Всегда защищайте себя, женщины, вот этим вот счетом, счетом в банке, да, какой-то суммы денег, которая вам поможет прожить. Просто поставьте перед собой задачу. ежемесячно какую-то сумму от, откладывать, какую-то копилочку в свою. Потом увеличивать немножко. Да, и пусть это будет доверие и проверим. Да, а проверим, время покажет. Да, то есть вот этот счет вас будет помогать чувствовать себя спокойно, без депрессии. Так, Ну что, мои дорогие, я думаю, что сегодня был классный совет для меня, если бы я его услышала. Тогда в 19 лет жизнь сложилась бы совсем по-другому. Но мне нужно было прожить этот опыт. Также бывает, что и другим людям тоже нужно прожить такой опыт. Хорошо, мои дорогие, вас всех обнимаю. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео, потому что сейчас будет достаточно часто выходить какие-то полезные, приполезные видео. Обнимаю вас. Пишите мне комментарии, я с удовольствием буду читать. Все комментарии буду читать и э, обязательно дам ответ, да? обязательно отвечу на комментарий. Обнимаю и увидимся. Пока-пока.